Итак, коллеги, давайте посмотрим, что хорошего у нас происходит на рынке. Разберем сегодня эфир, биток, BNB, посмотрим, что хорошего есть на биткоин кэш и посмотрим обязательно американский рынок. Поэтому не отключаемся, ставим палец вверх под видео и погнали. Итак, начнем с эфира. Что у нас на нем интересного? А именно, если вы во вторник не пропустили мой вебинар, я говорил про очень неплохой Уровень, который потенциально может отработать, а именно 1320. Здесь был и недельный пост, здесь был месячный пост. Здесь были великолепные кластерные объемы, которые цены удержали. Плюс здесь сформировали после этого флэт. Да, то есть, безусловно, здесь уровень был Крайне важно. Поэтому, что мы с вами видим? Правильно. Отличную отработку и, соответственно, движение цены, если мы берем десятым плечом, на 48%. На таком рынке в целом неплохо. Движемся дальше. Что хорошего есть? Мы обновили вот этот хай, мы обновили вот этот хай. И уперлись вот в эту область. А в данном случае здесь у нас был кратковремен, но, тем не менее, динамический уровень 1385%. В целом ситуация выглядит нерадужной, все равно эфир продолжает находиться в флете. Дальше, что у нас есть хорошего на местах? У нас есть несколько покупателей, могут, которых могут протестировать. Это 1351, давайте округлим 1352 и 1330. В целом могут протестировать. На этом позитив заканчивается. У нас здесь были рыночные продажи, цена благополучно ушла наверх. Но сейчас у нас идут покупки на хаях, и это нехорошо. Соответственно, эфир у нас корректируется. Но, ну, опять же, нехорошо для покупок. Вывод. Можно присматриваться к покупкам, но очень аккуратно рынок нервный. А именно, можно смотреть следующим образом. Смотрим на 1352. Смотрим на уровень 1330. Если мы говорим про более глобальную ситуацию, что, как, зачем, почему? Мы, конечно, можем увидеть попытку выйти за 1400, но я бы сильно не надеялся. Поэтому есть цена дойдет, условно говоря, ну куда-то вот в эту область, 1350, допустим то сильно много, больше там 50%, наверное, на скидку я бы, наверное, не стал бы ждать а, от прибыли потенциальной Но, тем не менее, напоминаю, что у нас есть очень неплохая область, а именно 1430, 53, 75 и 1490. Глобально хотелось бы увидеть цену туда. Плюс у нас здесь есть хай, который явно еще не снесли, это 1420, вот за ним прячутся основные стопы, то есть прячут за 1400 и за 1420. Как только туда цена дойдет и начнет сносить стопы, мы очень быстро окажемся примерно в середине данной области. Что же касается битка, ну биток, честно скажу, не очень интересен, он максимально такой истеричный, ходит в разные стороны, точек входа каких-то вкусных нет, поэтому предлагаю на текущий момент использовать кого правильно эфир, он выглядит почище поэтому биток мы просто пропустим уберем Fibonacci она нам ну, не настолько нужна и соответственно все ценовые уровни которые у меня отмечены вы также отмечаете возможно повезет цена сходит куда-то вот сюда Но здесь у нас есть огромнейший объем поэтому логичнее ждать наверное 19900 19 может быть может быть даст 19500 плюс минус и соответственно по целям 2795 очень хороший уровень как минимум здесь есть кластерные объемы, но если посмотреть историю, найдете много чего интересного. Также я бы, наверное, посмотрел бы в сторону 21700, но туда еще идти и идти. Поэтому основная цель 2700. Соответственно, минимально можно заработать 44%, а если повезет, то все 68% в десятом плечо. По поводу BNB. Великолепнейшая точная точка входа была от уровня 289 долларов 50 центов, максимум она приносила 28%. Рынок, к сожалению, не ходит, но тем не менее дает точные точки входа. Что сейчас? Сейчас, допуская, что могут повторить ситуацию, как и по эфиру, примерно, может быть, попробуют отсюда откуда уйти, но в BNB я бы пока не лез, есть определенные риски. Дальше, биткоин кэш, практически идем по плану, практически дошли до целей и практически с той точки входа, о которой я говорил. Да? То есть был вот здесь ретест на 114 и сейчас мы ударились в 123, очень большой объем, соответственно, раз остановили, два остановили, три остановили, четыре остановили, может быть все-таки пробьем. Если пробьем, то цели в 128 и в 129 будут выполнены, поэтому ждем. Что касается S&P 500, здесь все идеально, все по плану, был влит, кстати, я как раз во вторник об этом говорил, был влит очень, очень большой объем вот здесь по цене 370, 3795 после чего цену направили вниз. Что логично, где остановили правильно, по 3748.75. Это под с флета, чётенько, да, с небольшой погрешностью, уходила цена ниже на 13 с копейками пунктов, но для таких движений это немного. То есть, условно говоря, 15 пунктов стоп спокойно бы выдержал. Ну и, соответственно, тейк здесь составлял, как я говорил, 4800 можно было заработать. Если заработали, красный ставим под видео плюсик в комментариях буду рад за вас а что сейчас а сейчас цена находится выше этого объема тест уже был то есть чтобы было понятно вот здесь и вот здесь если посмотреть на пяти минутном графике тест уже был поэтому лезть от 3795 в покупке можно, если вы товарищ отчаянный, но я бы не стал обратить внимание, что здесь, как газон, косилка и цену подровняли. Раз, два, три, четыре, четыре раза тестировали. Тупо не пускают. Поэтому допускаю, что может быть провокация. Я бы обратил внимание: вот на этот объем и пересмотрелся. Есть вероятность, что попробуют три семьсот семьдесят и три семьсот. 48.75 еще раз затестировать, поэтому я бы смотрел бы, может быть, пока, ну, как-то вот так, поэтому не спешите с покупками, возможно, локально, но локально с продажами тоже я бы не лез, ждал бы развития событий, допуская, что по S&P 500, может быть, не все так однозначно. Плюс, напоминаю, что у нас вот этот уровень на 3707, он не протестирован, а хотелось бы. Уровень неплохой, поэтому, если условно говоря, мы возьмем некорректно, тем не менее, Fibonacci, то примерно здесь будет 50%, а в районе 3669-38%. Плюс криво-косо, но определенный фикс-префикс у нас есть, так что с покупками на хаях не спешим и если в них заходим то они у нас исключительно какие правильно они будут локальные что касается целей глобальные сеidas 3828 3858 56 хотя можно 58 вот, но в я думаю 3932 перед очередным звездецом имеем все шансы увидеть поэтому зрим сюда волшебство магии и мы уже на ЦМИ. С чего начнем начнем мы с нефти это хедлайнер вчерашнего дня а именно вчера что произошло правильно добычу сократили а что еще сделали правильно умные люди из евросоюза взяли и ввели санкции, поэтому, что нас ждет, ну, нас, может быть, ждет различное, а вот и Евросоюз явно ждут определенной веселости, особенно зимы. Так вот, о чем я говорил неделю, наверное, две назад, о том, что нефть смотрится у нас явно ниже, я объяснял область 81%. 79, чуть пониже сходили, такое бывает, когда ты, условно говоря, среднесрочно разбираешь инструмент. Но, тем не менее, потом четко из этой области мы ушли наверх, причем четко до цели. Да? То есть мы протестировали на днях 88,5 долларов. Напоминаю, что это легкая американская нефть. Бренд торгуется, естественно, под другим тикером. Тут единственное 7, 6, сейчас я поменяю. 7, 6, 25 и давай наверх то есть если у меня настройки правильно что мы видим снесли сто процентов маргинальной области и соответственно здесь у нас 150 и 200 процентов что сейчас безусловно рынок очень Эмоционально отреагировал на эти новости. Скелет движения цены у нас выглядит таким образом. А что может произойти? Безусловно, сейчас имеет смысл ожидать определенный тест. То есть, в первую очередь, важная область, она находится на 87 на 86% с половинкой, поэтому безусловно, попробуют протестировать а дальше можно увидеть какое-то вот такое движение, но оно локально, если же коррекция углубится, я бы смотрел в сторону 84, я бы смотрел в сторону 83,50 даже вот так сделаем. Соответственно, в более глубокую коррекцию смотрим вот сюда, на эту область. И что происходит дальше? Правильно. Отсюда уже имеем смысл тестировать 92, может быть, даже смотрим на 94. То есть обязательно задача снести вот эти стопы будет. Вот так сделаем красиво, чтобы было вкусно и аккуратно. Чтобы себе немножко помочь, у нас 88 42 давайте развернем маргинальную область в другую сторону и посмотрим 88 72 вроде нет 87 88 52 нет 42 нет ну пусть будет так на скидку соответственно что у нас здесь здесь у нас одна четвертая область а здесь у нас 1 вторая поэтому примерно в район 84 нефть я все-таки жду а, Допускаю, что если эскалация будет продолжаться, как по мне это та разворотная точка, о которой ну, в принципе, к чему многие готовились, Поэтому сейчас бы я бы ждал ну может быть не 130, но тем не менее я бы ждал определенного просто. То есть, если вот так мы скелет натянем, Понятно, почему мы здесь остановились на 89. Дальше у нас что по плану? Дальше у нас идет 94. Дальше у нас идет 96. Дальше у нас идет, соответственно, 98.5, что еще может установить? А вот потом уже в районе соточки у нас пустота. Поэтому как только мы преодолеем нижние две вот эти цели, 94 и 96, лететь нам, как говорится, и лететь как минимум к 105, 104 и скорее к 108. Но я тоже немножко загадываю в будущее. Будем посмотреть, что нас ждет по нефти. Газ. Газ работал идеально. К сожалению, Атас взял мне все тут под насрал. Но тем не менее, была протестирована первая цель и точка входа. 8 долларов практически дошли до 850 и соответственно отсюда шлепнулись вниз что не может не радовать а что отсюда на то есть газ в америке дешевеет вопрос надолго ли он дешевеет очень все смотрится причем самое интересное нефть газ и валюты все смотрится одинаково а именно смотрится как разворот поэтому по газу здесь но не то чтобы определенные предсказания, но есть определенные мысли, что с текущих газ будет дешеветь. Сейчас мы поменяем наверх маргинальную область, и она нам будущее покажет. А будущее следующее. Идеальный тест 1,4 области, запнулись в одной 1,2 области, три четверти у нас находится, обратите внимание, на сносе стопов, плюс здесь у нас определенный ЛПС, а дальше у нас 100% в маргинальной области, она у нас находится где-то ну, перед соответственно, этим объемом. Поэтому плюс-минус может быть даст тест, хотя не обязательно, и тем не менее, допускаю, что может, Ближайшее время сходить примерно вот так, поэтому я бы ждал, наверное, в первую очередь, ну 7465, да, где-то в районе 7 600 тоже возможно, да, и соответственно, последняя точка входа, точнее, выхода, я бы смотрел на 7730. Допускаю, что 7850 тоже может протестировать, но тут уже повезет не повезет поэтому не суетился бы а соответственно все остальные цели работаем по плану то есть все нужно себе отметить и соответственно отторговывать это у нас был газ дальше ну s&p 500 мы кстати уже обсудили что могу сказать могу сказать следующее что одну вторую точнее сто процентов маргинальной области мы протестировали на хаях у нас всплыл объем Практически протестировали 3 четверти, как я уже говорил, но ну, очень хочется 3672 затестировать, но не факт, что дадут. Если по затестируем, то здесь у нас все-таки два уровня есть. Вот эта область 370 3670, 40 пунктов. И вот отсюда уже можно прям двигать в сторону 3932. Но это глобально посмотрим, так оно или не так. В принципе, для тех, кто торгует микроконтрактами, либо депозит позволяет торговать нормально, либо форекс, то, в принципе, вполне можно попробовать отработать. Дальше. Золотишко. Что у нас есть по золоту? А именно, по золоту, по золоту, да по золоту. Ну, кстати, я говорил про импульс, коррекции импульс. Обратите внимание, с точностью до доллара цена дошла соответственно 1620 мы протестировали и отсюда прошел мощный бодрый разворот ну даже практически локально все по плану сработало что сейчас хорошо мы улетели на 120 долларов это неплохо точек входа вкусных и интересных я не вижу можно присмотреться к 1700 Наверное, я бы подождал по золоту и пока не лез никуда Есть определенные сомнения И теперь валюты Что у нас по валютам? Так, австралиец, канадец вот. По поводу австралийского доллара Мы, условно говоря, нащупали 0.642 определенный лой Об него бьемся, за него держимся с одной стороны, здесь газонокосилкой и подровняли, и здесь, соответственно, давят. Может, можем выйти в обе стороны, соответственно, мы можем увидеть ситуацию следующую. То есть выйти куда-нибудь вот сюда, в сторону 0,61,20, 750. поэтому нужно быть аккуратнее. Возможно, пила продолжится, все-таки выйдем мы из этого коридора, тогда можем увидеть вот сюда. И отсюда, может быть, как-то отторгуем, протестируем границу. В общем, ну, наверное, все-таки верну. Я бы пока сильно не лез в этот инструмент, потому что есть определенные моменты, но полностью говорить о том, что это разворот, я бы пока не стал. Поэтому ждем не суетимся. А по фунту стерлингов это, конечно, днищенское дно 1.05 этого это, считай паритет с долларом. Никогда такого не было на моей практике, вот, может быть, когда-нибудь там 20-30 лет назад, но тут уже нужно быть совсем древним. Что здесь есть хорошего? Достаточно бодренько мы ушли, но, тем не менее, премьер-министр очень не нравится англичанам, посмотрим, к чему это все приведет. У нас есть тест 1.15, к сожалению, уже мы на него не успели, вот, если кто торгует. Можно взять, конечно, 1.16.82, если даст, но, опять же, здесь получается вот такое движение, а дальше уже начинаются риски, а может быть даже вот такое. Поэтому сильно бы я на счет шортов, ну, наверное, сейчас бы не рассматривал. Поэтому... По фунту суетиться не стоит есть мысли что мы сначала дойдем протестируем вот этот объем и только потом уже мы будем говорить про какие-то может быть новые движения плюс скоро зима будем посмотреть как будет весело и в англии так дальше канадский доллар канадский доллар откуп определенный был но не сильно высокий что у нас здесь 0.7250, кстати неплохой на историю уровень цену удержал хай обновил тест дал по-хорошему бы с текущих уже двигаться сюда на 076 но будем посмотреть что было понятно канада чувствует себя я думаю больше чем уверенно да там определенные Законы гениальные вводятся, да, насчет гендеров и прочее, прочее, но у них есть неплохо по и газу, неплохо и по нефти, поэтому переживать за зиму точно не стоит. Вот, другое дело то, что безусловно доллар США укрепляется и не в пользу канадского, но тем не менее я бы думал бы о том что 077 как, через какое-то время мы протестируем поэтому пока точек входа вкусных нет но цель в районе 075 930 в голове держим. и последний на сегодня евро доллар 096 это без комментариев сейчас евро находится в паритете с долларом практически один к одному но чуть поменьше и соответственно Мое мнение, ничего хорошего, у евро мы упали просто на колоссальные значения за этот год И у евро при текущем руководстве, которое целенаправленно уничтожает экономику Мне кажется, будущего особо нет Так что говорить о том, что стоит ожидать каких-то движений наверх локально, да, безусловно, могут протестировать вот, вот эту область, но я бы, наверное, не, не стал зарекаться. Вот. Что касается точки входа, обратите внимание, здесь был небольшой недоход, поэтому 98 650 достаточно рисковая, как точка входа. Я бы, наверное, не лез. Поэтому ждем развития событий, вот. торгуем локально и в целом все. Вот примерно так у нас выглядит ситуация на рынке. Решил объединить сегодня и крипто, крипторынок, да, и CME. И, соответственно, то, что получилось, то получилось. Обязательно пересматриваем это видео, ставим на паузу, отмечаем себе важные уровни. И, соответственно, не забываем писать свои мысли в комментариях под этим видео. Интересно будет увидеть, как вы видите картину, ситуацию в целом, плюс ваши лайки всегда признательны. На этом все, всем успехов и на связи, пока.